Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axelis Games. Мы продолжаем с вами приключения в чернильном мире. Bending за uh, Загадки от Алисы. Загадки от Алисы. Надо еще раз послушать. Rabbit, he Короче... Птица будет рядом с кроликом, но не будет рядом с лесой. Заяц не будет рядом с лесой. Bird, а, заяц будет рядом с медведем. He, he я понял. Все, я, я сделал правильно в прошлый раз. Почти. Заяц будет рядом с медведем. А птица может спокойно находиться рядом с лесой и через... Next, через одну с этим зайцем. Правильно вот так? Ну пошли. Ну давай. Hold on tight, honey. Here it comes. Three, two. Вот. Да. Я же сказал, я почти правильно сделал в прошлый раз. Почти. Увидишь ты меня. О, мой джент. Блять. А? Это не эти выскочили? не это другие. Так, заряжаем. Заряжаем. Хорошо. Так, я думаю теперь сюда. Опа! Наши способности разблокированы. Это душ, да? Линкер. Ну, поехали! Элис Анджел. Но ну, это босс. Я надеюсь, мне отдадут ее ствол. Да-да, пошла нахер. Ага, ее надо зарядить сначала. Так, давай вниз, детка. А ты найди меня, тварь. Так, ладно, у меня пока с жизнями все в порядке. Какая опасная, крикливая мразь. Перезаряжайся, нахуй. Опа, нашел. Time to fun. Сейчас мы будем тебя жарить. Так, ну. Как минимум сделано интересно. А, ты думала попадешь? Не то ты думала. Мастер уклонения Данила в деле. Нервы на пределе. А? Ставил трубку. Ну погнали. Это be be типа beautiful. один из четырех я активировал? Yeah. Что-то рухнуло. Так, дверь вижу. Но мне нужно It's туда как-то попасть. А так я не могу? А жалко. Было бы. О. Come out, come out О, секретики. Ну поехали. Come out, come out. Так, что мы еще можем улучшить? Давай абилити сохранимся? А, нельзя. Подожди-ка. А, так не работает. Ладно. Я думал меня пропустят через маленькую дырочку. Да-да-да, попизди. Больная. О! Бля, больно. Еще раз зарядим. Ой-ой-ой, больно. Больно, больно, больно, больно, больно, больно, больно. Вкусняшки? Come out, come out, так, ладно. Куда идти-то мне надо? Ага, я не допрыгиваю. А. -а, -а. Надо выше брать. Берем выше и точка. Ты думаешь, ты меня просто так возьмешь? Привет. Так, дверь открыта. Бенеж Элис Энджел. Бля, больно. Он типа не знает, где я сейчас, да? Не попадает. Надо было подкрасться, наверное. Да. И мы за ней. Но мы это помощнее будем проститут этой. Мне кажется, я еще что-то развалит. Это Борис. Прям как в прошлой части. А, нет. В прошлой Not части. Элис тоже ее проткнула. Да, ты всегда прекрасно. Так, минус один. Точнее уже минус второй. Яйцо с зубами мы развалили уже. А это Борис. Oh, да, He's который называется друг. My friend, you both got here just in time. Now I understand why you don't like being called Alice. The machine creates many of the same forms, at least on the outside. On the inside, we're all pretty different. Well, from now on, I'm going call you something other than Alice. It just About... Прошлый раз они нас спасли, сейчас они нас спасли. Это не плохо. Хорошо, я попробую. Эллисон. Но вот она, Эллисон Энджел. Жена Генри. ты делаешь в Уилсон's Retreat? Уилсон, я почти забыла. Мне нужно вернуться прямо Ты что, Уилсон наш враг. Ты его знаешь? Ты когда-нибудь с ним Я видел, что он сделал. Этого достаточно для It sounds like he has a plan to kill the ink demon. for good. And I think he can help us all. I just, I just need to go back and hear him out. Well, if it's true, you'll both need as much help as you can get.: yeah, ink ink won't go down without a fight. Tom and I will gather some of our friends, anyone who's left. Good luck, Audrey. You too, Alison. Она решала называть ее Эллисон. Круто. Что имеем? Показываем карманы. Ничего. Элис Анджел. Так, минус босс. Бля, ну какого хера? Они опять забрали мои способности. Нет! Да как это мудила ебучая, меня заметила просто. А, блядь. Я забыл, что не могу больше использовать способности. Чем мне делать? Я не пройду через него. Как меня эти мудилы высаживают? Где это чудо, Юда? Бля. Ну посидим подождем у нас же времени много да только почему на меня она он на меня охотится вилсон же дал им понять что по ними не трогали давай давай давай давай быстрее о отлично еда есть я счастлив пошел нахуй он успел блять блять дырявая чучела. что он блять там забыл вообще ой идет идет идет идет урод подождем Какого хрена он просто полез за мной по лестнице, блядь? Ты что, дегрот? У тебя нет ног по лестницам лазить? Что так близко? Какого хуя происходит? понимать все аккуратненько он туда пойдет или нет или назад вернется так он назад идет ждем Один моб забирает у нас просто кучу игрового времени Потому что это чудо Юда Не хочет пойти в другую сторону Вот почему он пошел туда, где я сидел Так, вот он здесь Вон от меня просто. Гадина. Нормально. Я от дедушки ушел и от бабушки ушел. я от тебя ублюдка уйду. О! Лады, нам нужно быстрее вернуться в эту комнату нашу, типа. Только вот нам куда? Туда? Или туда? Пиздец. Наверное здесь какой-то секрет, потому что сюда я могу прийти только один раз. Так, вижу одного дебила. то он где, прям тут. Кто-то там молится кому-то. Так, ладно, я пока ничего не понимаю. Ладно, мы его не трогаем. О, -о, -о, -о, О... И что мне здесь делать? <связывая> Ладно, меня запутали. Прямо в душу мне дышат, придурки. Видимо, там какой-то есть секрет. Бля, ну... Мы же не можем без секретов. А он вернулся? Бля, нечестно получается Там наверняка что-то есть Видимо, ничего Тогда не понимаю, зачем эта комната Она бесполезная Запутать или что? Хорошо Запутал, дальше Бессмыслица какая-то Я могу и так пройти. А? Не думал об этом? Ёбушки-воробушки. Вот это неожиданно. Я думаю, сейчас надо будет приготовиться бежать. или тихонько идти за ним <свист> вот это я понимаю развлечение все пока все пока о а тут что-то логово видимо было Люч, не Нерабочий. Конечно же. Так, все. Я пока был рад с вами повстречаться, увидеться. Его, блядь. Какого хера, что мне здесь делать? Я ничего не понимаю сейчас Это, блядь, шутка какая-то я для вас Или что? Давай уходи быстрее Ползешь уже, чуть ползешь ага. Давай, до свидания Хорошо, что они только слышат, но не видят. Так, уполз. Мне получается не наверх-то надо. А куда? Бля, что за приколы, ребят? Что мне делать? Ну вот тоже ничего. Какое задание? У меня нет задания? А -а -а -а -а -а -а. Игра, может, забагалась? но ну, вон дверь. Секирити лук. Наверное, ее надо открыть. Только вот где ее открыть? Не у него. Но он, наверное, забагался. Бля, сейчас нам придется перепроходить, это будет просто забей. Вот как это работает. Давай назад вернемся.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 Что мне делать? Да иди нахуй Дебил Может я не туда пошел Или что-то не активировал? Нет, это все опущено. Да вроде все сделано. Может, мне не туда-то совершенно и надо-то? Больше некуда идти. Бля, что за симулятор беготни начинается? Как это понимать? Вот объясните мне, блядь, человеку, который не понимает. Может, я зря туда пошел? Ну, пошел и пошел типа. А что, может, кто-то в другое место можно пойти? А что так много-то? А что так много? Надо поесть. Я ниоткуда не выйду. Да, не вроде выходов-то нету. О, сука. делать? Локация Элис Angel Studio. Объект. У меня нету ни одного задания. Блять. Сейчас еще я отсюда не смогу выбраться, будет вообще фиаско. Вот так вот. Так, здесь мы дрались с ней. Правильно? Правильно. Там открылась дверь. Но оттуда пришли ребята. Это же не значит, что мне туда нужно идти. Хотя куда еще? Хорошо. Вот мы сюда. Зачем-то сюда есть лестница, правильно? Чтобы просто посмотреть, видимо, оценить ситуацию. Где там это чудовище? Или переиграем? Давай еще разок пройдемся. Ждем, ждем. Так, он прошел. Теперь мы можем двигаться. Здесь я не пропустил ничего. Все забрал, все посмотрел. Еды поел. Сука, ты серьезно, блять? Сука, ты серьезно? Сука, ты серьезно? Я в прошлый раз подходил к тебе. Я в прошлый раз подходил к тебе, блядь. Ты доводишь меня до истерики, мразь. Там далеко этот уебок? Да, он только что заполз. Еще помните, я здесь стоял и говорил, о, ключик. Хуючик, блядь. Ладно, пусть ползет. Ой, ну это издевательство просто форменное Просто за что? Бля, давай быстрее, дядя. Ты уже такой тянутый, это пиздец. А, не ожидал? И что ты мне сделаешь? И ничего ты мне не сделаешь. Отсоси. А это не все. Это не все. Одну часть я нашел, а вторую, а вторую. А кто будет искать вторую часть? Я. Конечно. Теперь эта чучела ебучая решила походить. Потому что вторая часть где-то здесь. Да? Или нет? Бля, бедняга просто. Дайте мне вот такой тесак. Я их порешаю. О, там дискотека. Дискотека, дискотека века. Нормально, я так хожу сам себе, блядь, двери открываю. А, еще здесь. Блять, вы издеваетесь. Чего у вас так много? Почему их так много? В той стороне... А, там. Еще одна штучка. Это что? А, танцующий ангелочек. Почему ты сюда пришел? А объясни мне, пожалуйста. Нет, но эти мобы, они, кон они конкретно колоссально высаживают на коня. Уходи. Ходи. Там было место, куда еще можно было эту палку тыкнуть. Мне нравится, как она сама себе задание находит. Ну давай. О да, родная. Можно пользоваться своими заклинаниями. А чего там стали? Или типа они выключаются в этот момент? Ну пожалуйста. Меньше проблем. Пусть тусуются. Давайте уже сделаем этот музыкальный ящик. Я просто нужно О, Find a spot to place music box. Distraction. Прошу. Но я так понимаю, это там дальше. Бля, там чучело идет. Да да да нахер. иди нахер. Иди есть тут поесть нету сохраняемся так я думаю на этой ноте можно сделать паузочку Вот здесь спрячемся а Ха. То есть, а как я топаю каблуками, они, типа, не слышат, да? Вопросов не имею, ребят. Занимайтесь. А, типа, трубу зарядил. О, ебатушки, ебатушки. А-а-а-а-а, Не поймал. Не поймал, значит отсосал. ту ту ту ту О, мы вернулись. Все, на этой новой ноте делаем перерыв. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями от прохождения в комментариях. Я желаю вам крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока!